Всем привет! Сегодня я покажу три мода для развлечения в игре My Car. Поехали! Первый мод называется Ликер Store. Этот мод добавляет в игру новый магазин с новым алкоголем, а также новые коробки для алкоголя. Пойдем посмотрим на новые напитки. I'm fitting undisputed truth for you. My pants fit like a hot 22 through ya Only telling you one time nicely, dog. So tread lightly. Lyrically blowing your face off like Walter White, G. And I can't be stopped. Got the flow so lethal like I'm ripping through the vest of a cop. You get dropped. Victor Crowley hatchet like a pass from the rat. на эффекте мы посмотрим в конце видео. Второй мод называется Creep. в этом моде можно долететь куда угодно и когда угодно, ну думаю тут все понятно. Третий мод позволяет вырубать квестовых персонажей, таких как Теймо, Флетари и многих других. Думаю вы найдете эту моду применения. I'm like a venomous strike when I bounce on the track. Destroying cells in your body, paralytic. Way that I rap, I ain't taking it back. Anything that devil was said. Calling your favorite rapper back and Then I smack him in the back of his head. I said what I said. You better believe that I mean it. On the cash faster than running the legal cleaners ain't shit to me. Felonius activities, homies come back up, hitting me. Running your city, streets up and restricting me. I'm undisputed in the <Стург> Я, Я снимаю на! <свеч> <свеч> вот это прикол! <свеч> <свеч> Теперь давайте посмотрим на эффекты напитков, которые мы купили. Нихуя себе!